Ну а на ваших экранах второй матч э, первого игрового дня. Групповой этап по-прежнему команда на релаксе против коллектива FNF. И как несложно э, догадаться из названий, приписанных э, как минимум у одного игрока с никнеймом The Child In это Fight No Feuder. То есть там что-то. Э, Борис, что-то там не, не делай, что-то. Короче, ладно, там сложное название, не суть. Суть в том, что команда на релаксе первый свой матч проиграла, увы, ах, со счетом 16-7, и это может сейчас здорово сказаться на моральной составляющей команде на релаксе, и об этом я говорил еще в ходе первого события, первого матча, я имею в виду, и вот это как-то печальненько. То есть это может привести к реально печальным последствиям, ведь из группы выйдет только одна команда. Ой, господи, одна команда не выйдет И если на релаксе будут э, раунд за раундом проигрывать То это может закончиться действительно плохо Они не доберут очки и могут просто э, покинуть турнир, не попав в плей-офф Ну, у нас произошла смена сторон Команда FNF выиграла ножи и решила начать в атаке Опять-таки, вполне себе понимаемая ситуация Составы команд э, FNF Это I'm your daddy The Child In, Руфик, героин и горячие, команда на релаксе, снегурочка, Дэн, медитатор, Якут и Женя Питон и вот хаешка от Якута уже прилетела по оппоненту на релаксе, пытаются хаотично как-то устроить прием своих соперников, но пока все идет в Тартарары, иначе сказать не могу. Снегурка с Медитатором остаются вдвоем. Оба находятся на меду. Медитатор, -то Снегурочка, и The Child Inn остается последним, дорогие мои друзья. И вот тут как раз вопрос. Вопрос вполне себе логично назревающий. А чё FNF так долго все это дело разыгрывали? Зашли на точку они, значит, 500 лет назад... О, попадание в голову медитатора! но все-таки затыкали, затыкали The Child in. Ну, короче, для меня, опять же, остается огромной-огромной э, вот загадкой все то, что сейчас происходит. Да, почему FNF, зайдя на точку, не стали ставить бомбу, просто побегали там... <coughs> потупили. <coughs> побегали, потупили, побегали, потупили, короче, и по результату просто была вот эта... Э... Дар речи немножечко потерян, нахуй. Простите, дорогие мои друзья. Да, но дар речи потерялся поистине. Ладно, так, короче, короче, дорогие мои друзья, это тарта-та-та, медитатор. Это я счет забыл, куда прибавлять. Скажите, куда счет прибавлять. Чудо-травик веселун у нас еще присылает 40 рублей. Медитатор, ты лучший. Спасибо вам большое за донат. Чудо-травик. Так, так, так, так, так, так, дорогие мои друзья, все раунд номер два берет команда на релаксе, FnF естественно свой экономический раунд э, не успевают довести до победы. Кстати, сомчик, сомчик, многоуважаемый вы мой, спасибо вам за донат, я видел во время перекура вы скинули еще один евро, благодарю вас, пять евро от вас сегодня обнимаю вас крепко-крепко подружески, разумеется. А, или все так, а, Тако. Я же сказал, первый матч на карте Тускан, второй матч на карте Тускан, третий на карте «The Dust 2. Вот так. Ну, собственно, заход на точку Б. Нэнси 8к кинул. Ну, во-первых, не кинул, а кинула <laughs> эта девушка. А во-вторых, да, я видел, видел. Дабл uh, от горячего. И установленная бомба на точке Б. Вполне себе, возможно, принесет победу в раунде игрокам атаки. Потому что на ретейк, я вижу, здесь, в общем-то, оборона стягивается не так уж и спешно. Медитатор вновь минус со снайперской винтовки. па пар по -па, -па, -па, -па, па И есть дефьюз ты дорогие мои друзья. И медитатор дефает бомбу, бомба. Бомба не успевает сдетонировать. Команда на релаксе забирают третий раунд. И тут, как бы вопросики назревают, да, к команде FNF. Зачем было пикать сторону атаки, если атака, ну, вполне себе слабенькая, чего уж здесь говорить. Да, слабенькая. Я, девочка, и это по делу. Да-да-да, да-да-да, абсолютно правильно. Ну что, у нас медитатор со снайперской винтовкой, опять же, отрезан дымами, но снайперская винтовка, все таки это снайперская винтовка, да и отрезали достаточно криво. Два минуса с АВП, минус один от Якута, минус от Дэна. The Child in, последний, 100 хп было до попадания в голову от Дэна, ну и второе попадание от Дэна уже как бы, уже как бы все, Просто как бы все 4-0. слишком, пока идет, мягко говоря, однокалиточно. И прискорбно. Надо признать, что это прискорбно. Ой, Григорий, спасибо вам большое. 300 рублей самому лучшему комментатору, Григорий. Опять же, и вас тоже тепло, крепко, по-дружески обнимаю от души вам. Героин разменивается сейчас на меду. Минус от Жени Питона по героину прилетает тут же. И, к сожалению, героин закрепиться на меду не успевает. Но при этом была выполнена основная задача. Оттяжка игроков обороны на точку А... И дальнейшая постановка бомбы на точку Б. I'm Отличный хэдшот по Жене Питону. Ну, медитатор со снайперской винтовки работает как часики. Минус от него, минус от Дэна и Снегурочки. И это все-таки 5-0. К несчастью, и за этот раунд ФНФ зацепиться не умудряются. Хотя ведь были все шансы на то, чтобы взять вот и зацепиться, да, казалось бы, что еще нужно для счастья, здесь бомба установлена, сидишь, э, держишь себе точку, соперники приходят, убиваешь их, ну, что-то пошло как-то не по плану, так бывает частенько, в Counter-Strike все, ну, весьма и весьма неоднозначно и не по какому-то клише развивается, единственное, что мы можем знать, это силу сторон, да, ну, и, собственно говоря, Какие-то там раскидки-прокидки стратегии, которые вполне себе могут на что-то влиять. Но точно так же могут, кстати, и не оказывать должного влияния на ситуацию в принципе. Якута-Снегурочка, значит, делают по фрагу. Руфик, тем не менее, продавливает с минусом по Якуту точку Б. И опять же установлена бомба. Но теперь я вообще абсолютно не буду говорить, что это как бы круто, потому что совсем это... Вновь повторюсь, неоднозначно Вот Руфик забирает Снегурочку Медитатор отстреливает ножку Руфику Вместе с Дэном они остаются вдвоем И уже, ребята, готовятся к ретейку Кстати, ретейк будет почему-то с одной и той же позиции Но нет, слава богу, все немножко изменилось Дэн должен поработать по информации где информация-то медитатор, Он же там разглядывал Медитатор! Все, в этот раз ничего Медитатор не спасает своей команде И объективности ради, на самом деле для медитатора Я бы хотел Сделать заявление Но сначала Сомчик, еще 5 евро, Сомчик Я не устаю Не устаю И Моти еще, медитатор Моти 20 рублей сообщение Медитатор, я хочу от тебя детей Сомчик, не устану вас благодарить Огромное вам спасибо, вы человечище С большой буквы Ч Че Здоровья вам крепкого, крепчайшего. Всех вам благ по жизни. Пусть вас удача никогда не покидает. Тем временем у нас 4 в 3 с перевесом за командой на релаксе. Попытка зайти на точку Б, кстати, все-таки исполнена. И, по сути, опять же, мы видели с вами и предыдущий раз ситуацию, когда удавалось закрепиться на точке. Вот сейчас Дэна... И Женю Питона подкорректировали немножко. А, что хотелось бы, опять же, сказать по поводу Медитатора. А то я не успел сказать из-за доната. Но вот сейчас скажу. Медитатор многоуважаемый. Но не надо АВП. Но сильно срезает мобильность. Я понимаю, что ты умеешь стрелять с АВП. Но вот сейчас что делать-то? Кроме как пытаться сейвиться и убегать. Но АВП это очень вариативный девайс. И при этом этот девайс не всегда, к сожалению, помогает. Это очень и очень... Важно понимать, да, то есть с этим девайсом можно залетать с ноги на любую точку, но нет никакой вероятности, что ты укрепишься на этой точке, имея авик в руках. Все-таки иногда нужно сыграть надежнее. Ну, условно говоря, какой бы снайпер хороший не был, он играет с тем девайсом, с которым нужнее в данный момент времени играть. Якут минус Руфик, минус героина. У нас здесь снова на этот раз уже перетасовочка на точке э, А. Хотел, сказать, перетасовочка, да, вернее, сказал перетасовочка, хотел, конечно, сказать потасовочка, но ну, это такое, короче, такое себе. Горячий, без минуса, чуть не застрелил своего тиммейта, 2 хп 14, 100 у Чайлдына, но ситуация пока что 3 в 3, медитатора, кстати, только что угомонили, отправили отдыхать. Сань, ты посмотришь, как он стреляет с автомата, со смеху упадешь. Ну чего же в этом такого? Ну, не все мы, как я уже говорил ранее, играем как профессионалы. Снегурочка разбивает кочерышку. Чайлд Ину горячий. Остается в соло ввиду гибели героина И тут внезапно мы узнаем, что Точка-то Б захвачена А не точка А, да, и вот Понимаем, что теперь уже на шифтах ходить Здесь и не нужно Горячий, кстати, зачем-то пострелял с калаша Не знаю зачем, но точно попытался Выдать свою позицию Здесь немножко, конечно, синхронных действий не хватает, но есть дефьюз киты, и это самое главное в этой ситуации, дорогие мои друзья. Снегурочка, попадая в голову горячему, приносит победу в раунде команде на релаксе. Но, честно, надо признать, конечно, очень и очень на тоненького. Если бы не Снегурка и ее меткий аимчик, то были бы определенно... Сложности, потому что дальше могло бы уже и не остаться экономики. Ну и по результату был бы счет, во-первых, 5-3, да, опять же, минус экономика, это уже 5-4, и там совсем все было бы шатка и валка. Но 6-2, конечно, куда более серьезно удовлетворяет потребности команды на релаксе, якут! Даблкил на миду, чё там, потерялся Айм Дэдди после того, как его тиммейта забрали, я так в итоге и не доехал, медитатор минус руфик, остается один горячий, вот вам и раунд. Ха -ха. Начало было куда более интересное, чем ä, продолжение этого раунда, в начале, как вы видели, аркада на коты была исполнена, в принципе, с разменом, но на миду потом, в общем-то, раунд весь практически полностью зачеркнули. Но 100 хп у горячего. Кстати, горячий, как я вижу, 33 рус и героин 33 рус. Неспроста это все Ребята, землячки. Землячками быть хорошо. Ну как, для понимания, так скажем, да? А можно заодно и махнуть за понимание. Если его нет. Ну что, горячие сотни открывается на мид с длины придя. Пытается принести смерть на точку А, но... Нет, но нет. Якут прострелом убивает Горячего. Пытался Дэн его убить, но минус достается его тиммейту. 7-2. Смерть, несущий Горячий, все-таки не донес. Разлил по дороге. Они еще и плюс соседи. Вот это да, вот это инсайдерская информация, к слову сказать, бесценная. Но здорово, очень здорово, что вот так даже иногда бывает, да, что ребята играют на одном паблик-сервере, еще и при этом являются соседями. Соседушки, это всегда замечательно, но не замечательно, что команда на релаксе пренебрегают покупкой дефьюз-китов. Дефьюз-киты только у медитатора. Вот сейчас на точку Б оформлен выход. Как ретейкать без дефьюз-китов? Сейчас можно очень серьезно разруинить раунд, но благо для команды на релаксе это был экономический у ФНФ. И сопротивляться там, даже зайдя на точку, по, по сути было некому. Ну и фактически мы с вами получаем победу уже, уже победу на стороне команды на релаксе. 8-2. Еще и ребятки хорошие, пишет у нас Максим. Ну, это замечательно. Самое главное, чтобы человек был хороший. А откуда он, это вообще без разницы. Но если они мало того, что земляки, так еще и хорошие, так вообще просто бесценная, бесценная находка для команды FNF. Но при всех прочих, конечно, нюансах. Э, неважно, хорошие они или не хорошие, они выигрывать должны же, ведь как-то все-таки. Это же турнир, должна быть борьба. Борьбы пока не очень, кстати, получается, э, вытворить здесь. Женя Питон, дабл кил, ответа не последовало. Женя Питон, более того, даже урон не получил. Кстати, в каналке есть горячий, я напоминаю. И сейчас горячая водичка полетит. Из канальчика. По кому вот она полетит, непонятно. Нет уж никого рядом. Женя Питон, третий минус. Женю Питона отправили отдыхать. А, медитатор с АВП а, забирает горячего. Остается минус по а, I'm Your Daddy. Но вот вопрос, удастся ли дать этот минус. Да, вторая снайперская винтовка появляется. Но вот это уже, кстати, на мой взгляд, перебор. Чудо Травик Веселун еще 100 рублей закидывает. Всем приятной и хорошей игры, пишет Чудо Травик. Спасибо вам большое, многоуважаемый вы мой за ваш донат. Ваша... Все, все как всегда, вырученные деньги идут на развитие канала. В данный момент я вот, например, занимаюсь сборами на а, камеру. Поэтому еще раз вам большое спасибо за поддержку. Женя Питон и Дэн по минусу. Минус еще один от Дэна догоночку. А вот и Женя Питон врывается на коты с фрагом по I'm Your Daddy. Горячий... Вновь с канальцев будет пытаться выходить, в предыдущий раз получилось, ну, с переменным, я бы так сказал, успехом, в этот раз может получится получше, ну, забирает Дэна, 36 хп остается у горячего, удается свалить от опасной снайперской винтовки, ну, пытается давать префайры, здесь закрывается дверь и минус по Якут. Куда полез Якут? Загадка века. Три хп после хаешки. Ну, тут, в общем-то, прострелами, да, хотел сказать, прострелами такие раунды выигрываются легко. И Женя Питон подтвердил мои опасения. Они были, оказывается, не напрасны. 10-2. Играли бы, к слову сказать, на релаксе также свой первый матч. Я думаю, шансов на победу у них подприбавилось бы, да. Определенно подприбавилось бы. Сейчас, конечно, все-таки они выглядят куда более устрашающими, что ли, а, нежели на первой карте а, против команды Анви. Руфик неплохо залепил так якуту по лицу, ну и двукратный перевес по количеству живых игроков на стороне команды релакс, на, точнее на релаксе. Ну здесь даже не стоит, я думаю, акцентировать внимание на том, что позиционный перевес, разумеется, на стороне команды на релаксе. Ну, сакцентируемся на численном. Снайперская винтовка у The Child Ina. и он занимает позицию на зиге. И, кстати, позиция, честно сказать, такая себе. А, он у нас подвисал. Ой. Подвисать с авиком в руках это очень чревато последствиями, дорогие мои друзья. Когда ты открываешь зум, взял резко и завис, и все, печаль, тоска, беда. Минус Женя Питон, кстати. Кстати, если так сейчас игроков обороны по одному выщелкивать отсюда, то. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да вы серьюзли, как говорится, что ли. Еще 5 евро от Сомчика. Сомчик, многоуважаемый вы мой! Пусть над вашей головой всегда будет мирное небо. Никогда даже одна какая-нибудь петарда рядом с вами не взорвется. Будь счастливы всегда, всегда, всегда по жизни и во всем. 13 хп не помогают все-таки продавить Дэна. Дэн не сдается и уничтожает оппонента. Счет 11-2. Саня, следующие какие команды играют? Следующая пара команд это... Агрессив Виктим и... Белоснежка и 7 гномов. Вот такая вот команда есть. Вот, они будут играть следующими. Ну, а пока у нас форс от команды FNF. Там уже экономика как бы начинает немножко, немножко далеко уходить. Сомчик и вам тоже сердечко, блин, была бы камера, я бы вам так показал бы, конечно, сердечко, но... Ну, просто поверьте, что я сейчас э, из пальцев сделал сердечко. Сегодня три игры, да, абсолютно правильно. Женя Питон минус сайм your daddy. горячий, горячий, горячий. Ну, не очень меткий, к сожалению. Не удается забить э, Женю Питона своим автоматом Калашникова насмерть. Попытка, конечно, не пытка. И будет сейчас даже, кстати, попытка номер два, по всей видимости. Потому что не планирует Женя Питон. Ж... Женя Питон, можно сказать, пожертвовал собой для того, чтобы зарезали горячего. За... Закуканили, если можно так выразиться. Денис на шифте появился в спине и просто порезал... Я не знаю, что он ему там порезал, но явно куда-то промеж лопаток ему всадил свою финочку. Приятно слушать. Кайф. Очень нравится стрим. Спасибо за труды, Владимир. На здоровичка. На здоровочка вам. Смотрите с удовольствием. Приятного вам просмотра. 5 на 5. Врываются на точку А. Игроки атаки, но уже два игрока атаки остается. И тут, конечно, прям выглядит как вот. Как вот то, что, знаете, у нас выход был запланирован, но не получился. 65, ой-ой-ой, даже не успеваю по ХП сказать, но 13-2. В этот раз на релаксе прям меня приятно удивили. Сверхприятно. На что угодно надеялся, но вот уж точно не на вот такой поворот развития событий. Ну, Смен сторон. Ждем небольшого подтверждения готовности от команд. Три э, игрока команды FNF еще пока не подтвердили свою готовность. И один релаксовец после того, как все ребятки скажут, что они готовы стартануть вторую половину. Мы непосредственно приступим к просмотру этой самой второй половины. Э, ну а пока... Давайте поразмышляем. Команда на релаксе э, уже... Ну, типа, пока что первую строчку э, в группе уже занимает команда Анви. По вполне себе логичным причинам. Потому что они единственные пока, кто вообще в рамках этого турнира хоть что-то выиграл. Э, на релаксе, возможно, сейчас составит конкуренцию. Причем весьма-весьма интересную. Возможно, команда на релаксе по сумме э, выигранных раундов даже еще и... Первое место выхватит у своих соперников. List, we... Нельзя исключать даже такую вариацию, дорогие мои друзья. Вариацию развития событий. <связывая> uh, и накатывает вопросец. Он, конечно, смешной, забавный. Но ребята в курсе, что надо подтверждать готовность во второй половине игры? <связывая> а то, может, они просто не в курсе и поэтому не подтверждают. А то так-то же что там, я не думаю, что за первую половину парни так сильно устали, что есть острая необходимость продолжать, не продолжать, вернее, матч как раз-таки, оставить его на паузу. Ну, парни и Снегурочка, да? Давайте вот так. Все остальные, скорее всего, парни, но Снегурочка-то уж явно на парня не очень тянет. Как минимум никнеймом. Ну и, как я об этом заговорил, собственно, незамедлительно начинается вторая половина. На релаксе теперь атакуют, ФНФ обороняются. Ну и если мы увидим от ФНФ железобетонный диффенс, то можно будет поверить, в общем-то, в камбэк. Но можно его и не увидеть, и поверить в него вполне себе будет а, достаточно проблематично, если мы его, опять же, не увидим. Удается разменяться, погиб I'm your но первый, кто погиб на этой карте, это Снегурочка Руфик забирает Якута. И вот, мне кажется, немного зря ребята сейчас кучкуются в уголке, потому что, ну, прям такое себе будет из него потом убегать всей пачкой. Ой-ой-ой, Женя Питон явно вообще недооценил своих соперников, но два в два. Чайлд ин, последний остается. Все-таки застрелили. У Чайалдына уже просто закончились патроны. Ну, ничего уже было нельзя просто здесь сделать. Между прочим, автор фрага, сделанного в зигзаге, дорогие друзья. Ну, не залетело. Так тоже иногда бывает. Ну что ж, без экономики, к сожалению, остались э, FNF. Как следствие, теперь придется делать э, серию экономических. Ну, а серия экономических приведет напрямую к поражению. Поэтому я бы так вот, наверное, от себя бы рекомендовал ребятам сделать форсбай в следующем раунде, да, потому что, ну, все-таки какой, как бы, экономический? Экономический тут точно не сработает. Но выбивается у нас точка Б коллективом на релаксе, и теперь обороне предстоит ее либо выбивать, либо сейвиться, но, учитывая, что там есть МПшки, я бы, наверное, рекомендовал сейвиться, чтобы в следующем раунде хотя бы докупить к ним арморы и хоть как-то, опять-таки, на соплях, простите за грубость, но попытаться... Оказывать сопротивление оппонентам не с пистолетами, потому что на нормальные девайсы все равно не хватит. Но какие-то фамасы наверняка можно будет по получить. <связать> Чудо-травик-веселун, 200 рублей, спрашивает Мотя, дочку или сына хочешь от медитатора? Кстати, медитатор делает хедшот э -э, по героину, дорогие мои друзья, и счет на табло становится 15-2. А это означает матч Всего-навсего одна ошибка от команды FNF. И матч на этом будет завершен победой команды на релаксе. И они действительно тогда займут первое место э, в группе. А, нет, не первое, да. У них же есть, по сути, поражение. У их соперников нет. Ну, ну в общем, второе место, наверное, в группе они займут. А FNF уйдут куда-то в самый низ. Э, Снегурка, кстати, забрала Руфика, но в размен за Якута. А вот у нас что-то Дэн решил зависнуть еще и с бомбой, кстати. Хочу заметить, еще и с бомбой. Все, вылетает, бомба скидывается. Ну, вчетвером, точнее, втроем теперь уже остаются игроки. Команда на релаксе. И гибель Снегурочки, да. Медитатор вместе с Женей Питоном остаются вдвоем. Кстати, неоднократно это парное звено оставалось вдвоем а, в... первом матче. Медитатор забирает Горячего. Следом Женя Питон подыгрывает тиммейту и забирает героина. Соседушки отправляются отдыхать. Ой-ой-ой, в ух получает медитатор. но с двух сторон идут зажимать Женю Питона. Женя Питон это прекрасно знает. Налетает флешечка и дни, часы, даже секунды жизни Жени Питона, увы, ях, сочтены. Кстати, у команды FNF тоже куда-то решил уйти один игрок. А, вот в духе фаерплей это или нет? А почему ушел еще один игрок? Почему? А куда ушел еще один игрок? Почему они уходят? Что это происходит? Начинали вроде 5 на 5, уже ситуация 5 в 3 4 в 3, простите, причем в самом начале раунда. В канале не иначе. Ну, Женя Питон дабл кил, Child In последний. Для победы надо забирать четверых соперников. Вернулся у нас, кстати говоря, наш Дэн. Чай-ин. Не дал поставить бомбу, но победа это, в общем-то, в целом, естественно, не приносит. Итого, дорогие друзья, матч заканчивается со счетом 16-3. Да-да.